Всем привет, ребят, с вами Тимур Лай, Я наконец-то вернулся после взлома. Да, наконец-то. Ну, все же, я вернулся. И теперь мы можем с вами поиграть в новую игрушку, которая называется The Coma 2 Vision Sisters. Э, игра переводится как "Кома 2, видение двух сестер. Так, вторую ячейку, потому что первую чайку я просто проверял. а... Так что вот это продолжение первой части. Мы должны посмотреть, что она себя представляет. Uh, можно в ли в нее нормально играть? Подожди, Йенхо, ты должен проснуться, Инхо. Так, еще подожди, ножки кем-то Вот так сделаем. Так, три недели назад мой лучший друг впал в загадочную кому и все еще не проснулся. Да. С тех пор мне снится один и тот же темный сон о нем. Так подумать. Он совсем один в ловушке. Я не понимаю, что он просто сон. Ну, что это вообще просто сон. Мне казалось, что мы будем неразлучны. О -о -о -о. Ну, Любовь в морковь, все дела. Удержит а ты теперь. Ты так крепко сжимался медальон, когда тебя нашли. Моему любимому брату, Пак Сунг, Кто же ты? И почему, мне кажется, мы знаем друг друга? Закома два. 2. Кстати, это игра бета-версии игры. Ну, типа пока демка такая маленькая, она недолго идет, она всего идёт там час лишним, но мы растянем это удовольствие на несколько, ну там, 3-2 видео посмотрим. Старшая школа Сехва. Я думаю, первую часть мы пройдем на стриме, на следующем. Это будет в воскресенье, потому что в следующий... Ох... Ну и занудство. Раду, что все закончилось. А? Сообщение Дахён. Красный код, код, зак закончишь с бешеным сом, жду тебя в туалете, это важно. Будет мне в радость сидеть в его классе. Интересно, что там может быть такого важного? Так, для продвижения нажимайте кнопки управления, то есть это у нас А, Д, то есть лево-вправо. Для бега нажимайте кнопку ускорения, то есть d Shift, А, Shift. это знаем. Используйте кнопку взаимодействия для взаимодействия, это мы знаем. А что тут воронка каркает, может, что-то не знаю. Ладно. Узнавать сейчас все местоположение с помощью карт. Окей. лучший способ оставаться сосредоточенным, поддерживать душераздирающую рутину. Все как обычно, не вернусь домой до получи. Так, здесь что такое? Бешеный пес, неизменен. Это понятно, это учитель по математике. У меня нормальный учитель. Расписание группы вечерников. Так, 1850-7 это... Ужин 7-7.50. История Кореи с 8. Английский. Сон Чо Короче, это обычная китайская школа. у А, эй, ты, ты чего смотришь на меня? Кстати, да. Что это за звуки? Ну, ладно. Я, может, придираюсь уже к игре, но лично это уже как-то пошло. Так, мне надо в Глебу бежать, да? Привет, Мина, можно отложить твои заметки по-английскому? Хочется в голову зубрила, хихикает. Угу. Так, женский туалет надо было, да? Кажется, да. Заходим. Мина! Как ты орешь-то... Это ты? Выходи, выходи. Эй, я здесь пытаюсь сосредоточиться. Ой, сорян. Приветики. Боже, как неудобно получилось. Ну, знаешь, как говорится, терпение — это добродетель. Ой, да, да ладно, ну как урок? Как обычно, хотя Чинху -Хо уснул и начал храпеть прямо во время лекции бешеного пса. Он так взбесился, думал, что его инсульт хватит. А теперь выкладывай, о чем таком ты хотел поговорить. Хм, дай подумать. Ой, точно, короче, шла в класс и наткнулась на Мингиля. Чуть слышал такое же имя. Это не то, что мне было бы интересно услышать, правда, Ну, это напомнило мне, что я хотел сменить свой обычный маршрут. кстати, я все еще наткнулся на этих тупых куриц из 2.5, прям весит. Может, ближе к сути, тут кое-кому нужно идти. слышь, раскомандовался. Короче, Менгиль типа дал мне, спросил передать тебе. Вы получили письмо Мингиля. Это, короче, любовное письмо уже, как я понимаю. А, дай письмо почитаем. М -м ну и что там? Слышь, детка, прям детка, мы прошли де девятый ининг. Ининг это типа класс, да, я как я понимаю. Может хватит ломаться и играть с скромняшек? Обведи ответ да, нет. Искренне твой мингиль. О боже мой! Скажи, вот это бейсбольный придурок? А, да, да нет, я не об этом. Будто написано шестиклассникам. А, точно. Эм, не знаю, возможно, скамка и брошу ему прям в лицо. Смело заявление, то потом ты получишь по лицу. Знаешь, он вроде как и прав. Ты о чем? Тебе не кажется, что уже хватит его динамить? Я не динамлю, просто не хочу расстраивать. А, началось женские разборки, это как ужасно. Ты на него в течение всего прошлого года хватит уже мямлить. Ты просто забей и скажи, что у него нет шансов. Легко сказать, ладно забей. Ха. Ну смотри с точки зрения меня я бы сказала бы, ладно забей. Легко сказать, Поправьте легко сказать, Ой. легко сказать, чем сделать это, потому что ты так скажешь человеку легко сказать, ладно забей. Все не так просто, он всегда добр ко мне. Да, кстати. Большинство девушек готовы убить за то, чтобы быть со школы звезд звездой бейсбола. Что с тобой не так? Ты не понимаешь, Эмин такой грубый, что ли. Ну что бы ты там не думала, делает это побыстрее. Я уже устал от него преследования. Ну, да, ладно. Ладно, поговорим об этом в другой раз, мне пора в класс миссом. Это как типа, так, мне пора в класс, я бегу домой. Ох, чтоб тебе? В чем дело? Я еще не зла. А, еще не ела, забыла кошелек в классе. Можешь выручить и купить мне шоколадный батончик в кафетерии. Буду должна. А буду ждать тебе-то. Угу. Ладно, только поторопись. У -у -у. Хватит ли денег на перекус? Проверься свой рюкзак. Да. М -м -м. Кстати, звуки очень прекрасны. О, там закрыта учительница. Ну ладно. Так, что мы поняли, надо купить шоколадку. Ну, с точки зрения, что это бета-версия, демо-версия, или еще можно так сказать. Это прикольно. Блин, некоторым девушкам так везет. О, да. И самое главное, все ходят в тапочках. Я только сейчас заметил. И в носочках. Так, мы должны купить шоколадный батончик. Подожди, а как? Вау. Что такое? Это, это голова, да? О. Миндах хранит свои вещи в рюкзаке. На данный момент у нее есть 4 слоя, ну, типа ячейки, слоя для предметов. Так что следите за тем, что берете с собой. Так, предметы для заданий хранятся в другом отделении грузака. Хм. Типа, это ключевые. Это то, что нам нужно. Во. Вот это письмо. А, можно... Письмо от Пинки, в котором он выражает свою любовь к... к вам. А не к нам, а к вам. Он ждет ответа. Мне не нужна его любовь. Так, комканный портрет. Так, что тут еще есть? использую торговый автомата, персонал кафетерия. Ага, я понял, это китайская какая-то фигня. Ладно. Так, у нас задача купить шоколадку. Опа! Вы можете использовать монеты для покупок предметов как в торговых автоматах. Убедитесь, что у Мина есть свободное место в, рю в рюкзаке. Ну, кажется, есть там еще четыре слоя. Так, она сказала купить батончик. юм моё что такое? Газовый баллончик массе. Что? Газовый баллончик, где еда продается? Нет, это, конечно, что-то новенькое, я не против, но... Блин. Это что-то новенькое. Вырваться из схватки врага. Ага. Я что-то помню кому что слышал такую игру. А! Ой-ой. Думай быстрее. Сюда идет Мингиль. Что? Я не могу сейчас с ним говорить. Задержи его. Ты что, прикалываешься? Йо, прищавка. Какого черта Мингиль? Не называй меня так. Эй, чё с лицом? Я прикалываю, слышь. Одна из старшеклассников 2.5 сказала мне, что это твоё погонял. ха ха Не слушай их, чего тебе? Да ничего, иду на поле, немного разомнусь. Я, э, ты Мину видела? Мину? Не, не, не, давно я её не видела. Но ты отдала ей письмо, да? Что она ответила? Она это, типа, спешила, так что не думаю, что у нее было время прочитать. О, ну тогда скажи, какого... У нас полил. Yeah. Ты оглох, сих лузер. Тащи сюда свой зад. Эм... Мина? Мина. У меня мало времени толстозует. Тут по правде знаешь, тут можно подумать толстопуз или толстозует, тут без разницы. Привет, Мингель. Ты принес мой обед? Ты знаешь, я не могу играть в бейсбол на голодный желудок. Ладненько, оставлю вас наедине. Ребята, чао. Мина, пошли. Оу. Как... Тут озвучка прекрасная. Какого черта Мина, это было совсем не круто. Он появился из ниоткуда. Я не была готова. Боже ты мой, ты видел его лицо, когда ты пролетела мимо как идиотка? Ты подставила меня. Меня. И слышал, как он тебя назвал? Уф, забит но ты постоянно так делаешь. Ты настоящая подставляла. Эй, ты чего? Слушай, давай-ка так, ты уже перестанешь быть бесхребетной. Ты не в первый раз мне так уже подставляешь. Короче, пора взрослеть. Теперь сама будешь решать свои проблемы. Легко сказать, чем сделать. Она на шоколадку забыла. Блин, ски, прям королева драмы. Что с ней так? Я опаздываю, пора идти в класс. Так, цели пойти на последний урок. Да, а почему на последний? последний то М -м, да ой прям мне вот эти звуки прям до дрожи о, -о, о это кто привет как тебя зовут я мина раз знакома мина это кто ну, с подворотами конечно что миссон «Привет, Мина. Опаздываешь? Все в порядке?» «Да, все хорошо, но я немного беспокоюсь последним последнем экзамене. «Да не переживай ты. Я сегодня раздам результаты. По правде говоря, я бы хотел поговорить с тобой об этом после занятий». «Лучше скажи, как там Йинхо. Ты проведал его в больнице, там я ужасно за него переживаю». «Я хожу к нему через день. Доктора все еще не могут сказать, проснется ли он вообще». «Не падай духом, милая. Если кто-то может оправиться подобно, так это Йинхо». Последние несколько недель были тяжелыми для тебя. Да, был легко. Я знаю, он справится. Ну, давай скажем, что он справится. Инхо ну, всегда был сильным духом. Он точно будет в порядке. Не знаю, когда, но это случится. Послушай, если тебе нужно будет поговорить... Я здесь, ладно, я тебе не нужно проходить через этот... Одной. Так, ладно, я просто заговариваюсь. Да, спасибо, это много значит для меня. Хорошо, поговорим об этом позже. Я должна сделать объявление. Так. Вкусный кофе. Mm. Прошу всех не шуметь, переключаемся на английский. Ха. How are you all today? I am friend. fine, thank you, and you что почему они английский не английский до привели на русский. I am doing well. Today Класс. Я хочу познакомиться вас с новым преподавателем школы Сохва. Этим летом он поможет всем улучшить свой английский. Шанс, Хеллоу, класс, меня зовут Шанс, я очень рад встрече. Мне жаль, что я не могу остаться сегодня, зашел поинтересоваться, поприветствовать вас. Завтра познакомимся получше. Увидимся позже, Шанс. <связано> Уверен, что все вы спешите узнать свои результаты экзамена. Я раздам их в конце урока, мы закончим немного раньше. Я хочу, чтобы все сегодня смогли увидеть красную луну. Это редкое явление. А сейчас, пожалуйста, откройте страницу 84 в своих учебниках. <связано> Так, 10 уроков окончены. Ну, 10 часов, 10 часов урок заканчивается. Я получал B, не могу поверить, что со мной не так. Ну, может, устала? Из этого мисон сдержала меня после уроков. Хм, скорее бы добраться домой и отдохнуть. М -м, да. Мне кажется, я последняя. Так. А это разве не? Сехо, что он все еще здесь делает? Да, очень подозрительно. Старая колдовая. А я думаю, он всегда, зап... всегда заперта. Ну, типа, по логике, да. Интересно, что там. Всегда, в каждом ужасе, если кто-то идет в колдовую просто там что-то поделать, все идут за ними. Зачем? Зачем? Это удивительно. Так, э, начинается уже старая школа Сёхва. А, старшая, старая. Хотя, знаешь, в каждой школе есть сколько-то лет. Так, я пока кофе пью. И тут нарисован Ведьмак, самая лучшая игра. М -м. Могу поклясться, что он только что вошел сюда. Хм. Сихо, куда он делся? Что это такое? Кто-то возвел здесь странную самодельную святыню. Здесь фотографии что. той девушки с медальной янхо. Что тут написано? Сегодня взойдет четвертая и последняя красная луна, темные тетрады. Тетрады. Не тетради, а тетрады. Когда начнется великий скрежет, врата умбрано распахнутся и впустят злобную сестру в наш мир. Только тогда она отпустит мою проклятую душу. Я? Я как-то. Как-то мне нехорошо. Хм. Вау, сработало, действительно сработало Ты еще и медальон принесла? Отлично Вы, норм... а вы нормалы такие, предсказуемые Нормалы, это кто такие? А, кто-то кто здесь Кто-то идет, опять они Черт, черт, черт, черт Почему они не останут от меня? Так, вау Кто это может быть? М -м -м -м. Парень сбежал, снова Он обманчиво быстро правда что-то бронил хм, это не тот артефакт который мы ищем это просто бесполезная зажигалка узнаешь ну, что девушку видел ее раньше ученицы Сехвы, из класса сон так это я понимаю то что это наш учитель по английскому что-то какую-то фигню говорит как она попала в кому это не наша забота среда точно сегодня у нас есть проблема поважнее это Пташки повезет если переживет хотя бы одну ночь да Делкин Бей его не видно с тех пор, как мы прибыли. Он у него свои приоритеты. Просто пойм поймаю этого наглеца до того, как он начнет доставлять проблемы, а я найду Вальян. Все остальные познают приказы министра. Помните, наши миры связаны только этой ночью. У нас нет времени и правда и права на ошибку. Тогда не стоит медлить. Идем. А чё комната стала красной? Ой, что происходит? Который сейчас час, боже мой, да, сейчас, боже мой, два часа. Я потерял сознание, ни черта не вижу. Что это? Вы получили странную зажигалку. Так, странную зажигалку можно использовать как источник освещения. С ее помощью можно находить предметы. Так, будьте осторожны, со светом ваших врагов легче вас обнаружить. Узнавайте свое местоположение, то есть местонахождение с помощью карт. Места книг воспоминаний зачастую имеют полезные предметы и являются укрытиями. Это важные места, на которые стоит обращать внимание. Ну да. О, то есть. То есть, по сути, это такой метод на столе лежит открытая книга. На ее страницах нас на с... скоро нацарапано несколько имен. Будьте бдительны и не затеряйтесь в коме. Напишите свое имя в книге, воспоминаний и не забывайте себя. Yes. Мое имя. Хм. Имя важная часть мира комы. Забудьте его. Мина потеряет рассудок и будет переживать свои кошмары снова и снова. Используйте книгу воспоминаний, чтобы записать имя Мина. Вы можете перезагрузить игру с этого, момента. С -с -с этого места, точнее. То есть. Э, это топу сейф. А, ну давай перезапишем. Запишите свое имя в книгу воспоминаний, да. Так, окей. Вау! а, -а, -а! Я просто, кстати, пока не могу, у меня голос нету. Тела выглядят так, как будто сделаны из воска. Их неестественные поза создает жуткое зрелище. Это место... Что-то здесь не так. Нужно выбраться отсюда, должно быть... Это какой-то плохой сон. Да, смотри... Падающие тела выпадают с потолку. Если они заденут вас, дарую снится на единицу. Хм... Если вас э, ранят когтистые руки, вы начнете истекать кровью. Это временно снижает ваш максимальный запас здоровья. После кровотечения здоровье можно восстановить и пол, э, полностью только при помощи бинта. Уклонение используется много выносливости, однако это, этого может зависеть от вашей жизни. То есть, если я буду вот бежать вот так и нажимать пробел, это я типа прыгнусь. Так, смотри, как они естественно, стоят. Так, э, давай пойдем, давай лучше наверх или, или вниз. Сос даже написано. Так, мы здесь были, давай сюда зайдем. Закрыто, не открывается, не подается, как всегда. Так, э, да давай подумаем, давай подумаем, что, вот смотри, мы попали в кому, что мы сейчас должны делать, мы должны в данный момент найти выход правильно. Но, господи, дверь закрыта. О, нашли в... так нашли вход но я не вижу что такое укрытие могут спасти вам жизнь используйте окружение чтобы спрятаться различные укрытия обеспечивают разный уровень маскировки выбирайте сумму выполняйте быстрый дыха а тут еще дыхание есть то есть типа это нажимаешь на какую-то кнопочку и так давай вылезай. У Стена странными шу... э, странных щупальцев, разношивших... У -у -у. разношивших по всей школе. Да, у меня карта выше, ну, бывает такое, но сегодня такой случай. Потому что я немножко болею, и какое-то состояние не такое. Э -э, закрыто, не открывается, не поддается И теперь давай последняя дверь. Так, закрыта. Ядрит тут, конечно, длинный коридор. Так, зайдем в мужской туалет. Так, мы что-то найдём интересное так туалет закрыта. я испугался что там кто-то есть уже но оказалось что нет дверь не открывается не подается о боже о кофе ты эта девушка Эй, ты ты в порядке она странно выглядит разум разумно будет не подходить к ней Активные духи наносят удары по ногам, если они ранят вас, начнется кровотечение. Их трудно обнаружить, если вы будете осторожны. Следите... Это контейнеры помечены странной эмблемой. Эти припасы предоставлены министрам. Хм, берите то, что нужно, чтобы закончить работу. Охотников на духов Хэнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-то там полезное? М -м, дайте как я подумаю, конечно же нет. Так, о, нет, есть бинты. Так, здесь что? 500 вон. Вон, типа, такая валюта у них, да? Так, давай перезапишем. Тут, знаешь, тут тупо не надо использовать мышку. Здесь надо максимально использовать только... Ну, просто клавиатуру. И все. Так, смотрим, что у нас здесь. Батончик. Батончик. О, вы получили вырванную страницу. Собранная вами выбранные страницы появится в заметках. Эти страницы могут открыть сведения о мире Ну-ка, давай прочитаем. Ой, так это один из десяти. Жизнь в Кванжуту. Я родилась в скромной семье осень 1938 года. Семь лет мы жили в нашем небольшом семейном домике в Кванджу. Мой отец был фермером, выращивал рис и ячмень. Мать работала на хлопковой мельнице. Мы со старшим братом Сухо занимались домашними дел делами, которыми не успевали заниматься наши родители. В те годы каждый работал в меру своих сил. Работу нужно было делать, и мы работали с, больш с большим усердием. Это были трудные годы, но мы были счастливы, потому что мы были вместе, находя друг в друге утешение и смех. Ну да, ну да. Так, я просто сейчас проверяю, этот запись это не идет. Так что вот. Так, я думаю, не надо девушке помогать. О, у меня нет. Так, дай-ка проверяю портфель. Нет. Да, у меня места нет, она его расширить. Так, смотри, то есть на А это заметки, на Н это у нас. Ма. Не показалось. О, не нравится мне все это. Так, э, так, здесь можно укрыться. Да, здесь можно укрыться. Угу. Пока, вот знаешь, пока вот я пока играю, смотрю, такое, обсуждаю с тобой, э, я пока наблюдаю, прям. Игра прикольная, нравится. То есть, с точки зрения, как графическая она нравится, и с точки зрения, как. Э, ну, даже не знаю, как, как тебе объяснить, э, с точки зрения показ такую атмосферу кому то есть знаешь мы представляем кому как просто погружение в такое наш состояние парализованности что ли но а здесь другого типа показ с точки зрения ты находишься в одной такой точке ты должен выбраться из комы то есть ты умер в какой-то точке например да ну грубо говоря ты умер да и ты попадаешь в это место ужасное школа ужасное место стоп а если я нахожусь технику это то есть тоже ужасное место о я уклонился так, эм, так, пока нет, да лучше пойдем, посмотрим, что у нас здесь о, портфель вы нашли 500 вон а, то есть вон не считается как э, этот как груз, он считается просто как монетка так, сос закрыт, не открывается, не подается ладно, спускаемся вниз здесь были, спускаемся еще вниз О, а здесь нужен этот пароль. И электричество нужно, тут без разницы. Скажите, что есть. 500 вон. А, у меня еще стамины есть, я только сейчас понял. Ну хорошо, хорошо, мне это нравится. Так, нужен топор. есть здесь кто-нибудь выпустите меня кто-нибудь прошу дверь плотно закрыта здесь есть памятка Выходи через западный корпус охранник я могу добраться до западного корпуса через кафетерий на третьем этаже я пока просто хожу смотрю пока антураж Мы занимаем класс общественных наук в пользу технологий и жилища и экономики. В школы Сейхва должны научиться заценить практические навыки выживания, такие как инженерия, шитье, кулинария и рукоделие. Ну, с точки зрения меня, а, то есть, инженерия какая-никакая у меня есть, шитье у меня на нуле, а кулинария есть какая-то и рукоделие, но такого дела у меня уже есть ну как будет, знаешь, находишься с нишколе, прям нахожусь в каком-то банке, прям вот смотри. Вот, вот эти вот э, окна, они похожи, как, знаешь, э, окна в банке. Прям заходишь, принимаешь карточку. И все в этом духе. Так, а теперь надо подняться на втором, второй этаж, как я понимаю, да? И пробежать здесь. Ой, так, нет, не здесь. Опять же, а, а снял вот добежит, что будет. А -а -а -а. начнется одышка, вот этот вот. Э -э ужасное чувство когда помню я болел бронхитом а это было в году так 18 17 я может точно не помню вот тогда помню было ужасное состояние это что такое было я, я, я испугаться не могу говорю кричать не могу Так, окей. Я просто пока думаю, что сейчас делать. Надо добраться до западного корпуса. Западный корпус, как я понимаю, это приход из кафетерия в другое западное. Ну, то есть, крыло. Ну, корпусы. Окей. промахнулся. Так. Эти ворота тоже закрыты? Да ладно. Возможно, сотрудники оставили ключи за стойка бара. Можно посмотреть. А стойка бары, кто-то у вас оставляет ключи? Ой! Так. Поспешная записка сотрудникам столовой. Вы получили заметку из кафетерия и ключ-карту персонала. Хм, карты работники кафетерия работали сверхурочно. Ей сказали, чтобы она взяла ключ-карту подземной парковки в кабинете охраны. Возможно, я смогу выбраться из этого места. Уткого... Жуткого места. Такого, думаю, уткого. Вот так прям. Так, давай сохранимся и пойдем дальше. Так, я просто сейчас смотрю по графику, мы стримим... О, точнее, что я говоришь, как мы стримим, мы снимаем запись. Так, когда болеешь, ты такую херню несешь, ты не представляешь. Так, на каком-то этаже должна быть этот... Как это называется-то? Помню, была закрыта дверь на каком-то каком этаже. Это помню не было, -ли было либо на втором, либо на третьем. Кажется, помню, это было на третьем этаже. Нет, не на третьем, значит, на втором. Так. Окей, дай-ка подумать, дай-ка подумать, что мы сейчас должны делать. Мы в данный момент должны, знаешь, что сделать? Должны забежать в тот кабинет на втором значит, этаже, открыть дверь, забрать ключ и выброс уже отсюда. Во, да. Как нет! Добраться до комнаты охраны. Подожди. О, значок мин отправляет ваше текущее местоположение. Так, наки вопросы. То есть обозначается знак вопроса обозначает область интереса. А восклицательный знак обозначает область, которую нужно изучить. Так, комната охраны. А почему учительско написанный школьный бейсбол? вестибюль, точнее, волейбол. Ну, какая разница? О, записка! Вы получили вырванную страницу. Так, нет, я хочу кар не карту, а хочу почитать записку. Так, месяцы после нашего при э прибытия в Сиул были бурными. К ужасу моего отца это было опасное время политических потрясений. Да, кстати, в 30-е 40-е годы там такой ад был. Ух. Ой. Лучше почитать записку на паводе, потому что я говорю, не смогу сейчас. Так. Нет, не работает. Значит, на... Так, надо как-то пройти через другой этаж. Так, подожди. Я думаю, надо пройти через другую дверь, потому что там нельзя... Да, и плохо, но я ничего не могу с этим поделать. Блин, а если энергетика выпит, она умрет. Блин, кстати, такой же спорный вопрос. Кстати, я каждый день пью, но сердце такое бывает, нормально. Так, подожди, я не понял, я не понял. Кто-то говорит, мау, вот прям слышите? Мяу. Либо мау, либо мяу. Так, теперь вопрос такой. Так, как не попасть в кабинет технологий? Может, нет, тут закрыто. Тут ничего не могу сделать, тут закрыто. Значит, надо добраться туда. ну как? Не открывается, не подается. Так, странно, очень пока странно, я пока не могу понять, что нам делать в данный момент, ну, разберемся. Прямо оно вот так делает. Uh, да хватит отдыш отдышиваться, хватит уже. дойти до этого места закончить съемку. Блин, а как туда попасть? Да хватит, а дышится, хватит, тоже бесишь. Лошадь, блин. Я ее куплю, вот точно я куплю Куплю энергетики, она будет его фигачить прям при мне. Да наконец-то! А, да, мы далеко. Что-то было. Ё-моё. Вау. <свяк> Ёшкин. Это не настоящее тело, и настоящая кровь. Что с ним произошло? Можно позвонить в полицию. Хм, телефон он не работает в такой момент. Ладно, нужно просто успокоиться и сконцентрироваться на том, как отсюда выбраться. Так, бумажник. Его зовут бей я его не знаю, вы получили ключ-карту под пред... подземной парковки, там что еще валяется, что это? Похоже на газовый баллончик, должно быть он попытался использовать его, видимо безуспешно, что могло сотворить с ним такое, хм, это может пригодиться. Газовый баллончик это одноразовый предмет, используемый для того, чтобы вырубаться из зла врага. Когда вас схватит, на кране появится быстрая команда. Выполняйте команду, чтобы использовать баллончик. Взять. Ну что, ну, что ж, народ, мы сегодня поиграли в такую игру, кому. Если кому понравилась игра, ставьте, пожалуйста, лайк вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И всем удачи и пока-пока.